Для человека, интересующегося автоспортом, я довольно плохо разбираюсь в одном из самых известных ралли-рейдов «Дакар». Но, несмотря на это, я все-таки прикупил по скидке игру «Дакар 18» и довольно хорошо понял, почему «Дакар» есть и будет одним из самых сложных испытаний для гонщиков. И конечно же, спасибо, что ты здесь. Поставь лайк, не забудь колокольчик. Ведь ты на канале малой, а я, Витяй, купил очередную гоночку, чтобы покататься на спортивном КамАЗе. И это лично для меня одна из основных причин, почему я потратил свои кровные 300 или 400 рублей на довольно противоречивую игру. Но давайте по порядку. Дакар-18 это симулятор одноименного ралли-рейда с довольно аркадной физикой от небольшой команды Бигму, в которой нам придется заниматься спортивным ориентированием. Ориентированием на различном колесном транспорте. В игре всего 5 моделей внедорожников. Это Peugeot, Mini, Toyota, Renault и Mitsubishi. 4 модели мотоциклов, KTM, Honda, Husqvarna и Yamaha. 5 моделей грузовиков, КамАЗ, Mas. Татра, Рено и МАН, и по одной модели квадроциклов и автопорнуха подобии баги, именуемая как SXS. Даже для старенькой PlayStation 4 игра 2018 года выглядит довольно неплохо, скажем так бодро. Как мы все дружно понимаем, Дакар это в первую очередь пустыня, и в этой игре конечно же мы насмотримся на большие Открытые спецучастки, где нет никаких ограничений, езжай куда хочешь. Правда, все это разнообразие, весьма однотипные песчаные дюны, барханы, иногда разбавляемые скалистой местностью или какими-то кустарниками, однообразные, хоть и симпатичные пейзажи на третьем или четвертом этапе довольно сильно приедаются. После того, как индустрия гонок нас избаловала географическими изысками в ролейных играх, пустыня кажется довольно однообразной и скучной, при этом открытой и бескрайней. К счастью или к сожалению, но это рамки выбранного жанра гоночной игры. Хорошо, хоть техника весьма детализированная, причем не только внешне, но и в салоне. Все виды транспорта смотрятся бодрячко, как в гараже, так и на треке. Работающие элементы подвески, плавающие кабины у грузовиков, система навигации у автомобилей у мотоциклов, фары, дворники. И что реально очень круто, так это возможность покидать свою технику. Добровольно или вынужденно. Правда, пилоты экипажа двигаются довольно топорно, но об этом чуть позже. Плюс ко всему в игре есть погодные эффекты в виде дождя. Благодаря чему машина даже пачкается сырой грязью, а не только опыляется песком, как это могло бы быть в пустыне. Жаль, кстати, что нет песчаных бурь. Система повреждения техники также довольно схематична, при том, что это Дакар, и это испытание не только для пилотов, но и для техники. Но, к сожалению, в этой игре только трескаются стекла и немного царапается лакокрасочное покрытие. Хотя если многотонный грузовик на скорости более чем 100 км в час начнет изображать из себя акробата, то после каждого пируэта от него будет отстыковываться довольно много узлов и агрегатов и кузовных элементов. Но тут, к сожалению, сколько я не убивал наш любимый КамАЗ, он никак не хотел разваливаться. Стоит отметить, что у внедорожников... Мне все-таки получилось оторвать хотя бы капот и посмотреть наличие мотора под ним. Слава богу, хотя бы такие повреждения здесь есть. А ближе к концу я вообще сумел кое-как расколотить внедорожник до состояния не финишировавшего автомобиля, а точнее сломавшегося окончательно. Исходя из этого, с точки зрения езды все повреждения действуют на технику довольно условно. Либо это работает, либо нет. Либо машина едет, либо нет. Не бывает такого, что вылетают передачи, или мотор перестает тянуть, или выходит из строя часть подвески. У всех элементов автомобиля есть только крайние показатели. Работает, не работает. Хотя для многих автосимуляторов, тем более для раллиных игр, подобная система повреждения и влияние повреждений на автомобиль – это важный аспект еще с лохматых годов. Едет все это великолепие настолько зрелищно и эффектно, насколько позволяет сеттинг игры и аркадность. И местами это реально круто, когда ты лихо несешься на огромном грузовике или маленьком мотоциклике через пустыню, через забучие пески, по руслам пересохших рек, иногда даже по дорогам, иногда даже по населенным пунктам, если их можно назвать таковыми. Перелетаешь огромные дюны, иногда правда аркадная физика дает о себе знать. Таким образом, нередко совершенно непонятнейшим образом я падал с мотоцикла или не мог, вообще не мог никаким образом завалить на бок довольно высокий грузовик. Большая махина с высоким центром тяжести, как не неваляшка, всегда встает на колеса. Так часто приходилось лицезреть, как очень зрелищно, но не очень реалистично, как будто с излишней прыгучестью машины буквально летают через дюны или через пересохшие русла рек. Сложно сказать, что это сильно бросается в глаза, но местами заметна аркадность поведения машин, не очень понятная инерции и вес, абсолютная привязка колес к дороге и как следствие эффект неваляшки, и повышенная прыгучесть машин очень сильно ощутима во время езды. Правда, помимо этого, большую часть времени ты будешь ощущать другой аспект игры, а именно навигационную систему, в попытках не заблудиться в открытых и довольно больших спецучастках. Ведь навигация – это главная изюминка в игре. Так как, учитывая тот факт, что дороги на участках проведения Дакара преимущественно являются условным понятием, Каждый участник ралли обеспечивается навигационным устройством и прибором мониторинга, который представляет собой GPS-трекер с обратной связью, совмещенный со спутниковым телефоном и отслеживанием всей этой системы. И вся эта трихомуть используется для постоянного отслеживания положения участника и связи с экипажем в случае чрезвычайных ситуаций. GPS-устройство используется для контроля прохождения дистанции и для навигации при прохождении спецучастков. Однако возможности навигации ограничены показом направления на следующую навигационную точку в случае ее нахождения в радиусе видимости. Координаты точек участникам не показываются, но если участник заблудился, он может ввести специальный код разблокировав тем самым следующую навигационную точку или вообще все точки маршрута, что может позволить ему соориентироваться. За каждую открытую точку таким кодом на участника будут накладываться штрафное время. Накануне каждого этапа участники получают легенду – ориентировочную схему движения с важнейшими ориентирами и контрольными пунктами. Навигация осуществляется только по легенде. Проще говоря, получается так, что основой гонки Дакар, да и основой геймплея в игре Дакар 18 является чтение легенды и исследование ей, что очень сильно напоминает спортивное ориентирование только на раллиных автомобилях или грузовиках, мотоциклах, квадроциклах или баги. И тут разработчики постарались на славу. Если играть не на легкой сложности, на которой абсолютно всегда показывается направление движения, а выбрать среднюю или высокую сложность. То после пары чекпоинтов довольно легко потеряться. А за пропуск контрольных точек тут также предусмотрены в штрафы. Ну или вообще заблудиться и не доехать до конца спецучастка. Также помимо простого ориентирования, на некоторых участках трассы действует ограничение скорости, за нарушение которых также будут выдаваться штрафное время. И что неудивительно в этой игре, а именно то, что умение вовремя и правильно ориентироваться и пользоваться легендой, а не навыки вождения, выходят на первый план. Плюс ко всему, те самые зыбучие пески, в которых можно застрять абсолютно любой техники, для чего в игре Дакар-18 есть возможность выходить из автомобиля и пешочком с лопатой реально откапывать автомобиль из песка или подкладывать специальные траки для того, чтобы вылезти из труднопроходимых мест. И эта возможность работает, благодаря аркадности не часто, но работает. Также работает схематические повреждения и ремонт, ведь рано или поздно транспорт ломается прямо на спецучастке. Его приходится чинить, что также в итоге влияет на итоговое время. Починить условия Гоки можно не все. Некоторые узлы будут сломаны до конца заезда, и для починки в них используются некие дакар-очки, которые зарабатываются во время заезда. Вот по большому счету, все геймплейные составляющие игры. Конечно, помимо езды по пустыням и ремонта машины в игре, можно заранее заучивать дорожную легенду, чем, наверное, никто не будет. Будет заниматься, и опять же ремонтировать своего железное коня уже между этапами. На этом весь менеджмент в игре заканчивается тоже. Опять же, для спортивного симулятора это довольно мало, чтобы зацепить игроков надолго. Ведь Дакар это технически сложно реализуемая дисциплина с командными зачетами, и в игре как раз можно было бы реализовать менеджмент в стиле той же Formula 1 или VRC с развитием команды, пилота и так далее. Подписание контрактов, модернизации техники и тому подобное. Понятное дело, что маленькая команда разработки Big Moon и небольшой бюджет не дали в полной мере реализовать менеджмент в игре. А жаль, возможно это дало бы больше шансов на развитие довольно сильной гоночной серии. В целом получается следующая картина. Смелая задумка создать гоночный симулятор по мотивам известнейшего ралли-рейда вылилась в не самую сильную игру с довольно большим потенциалом, который не смогла реализовать попросту маленькая студия. Несмотря на малое количество контента и почти полное отсутствие менеджмента, довольно разнообразные, хотя и однотипные, но масштабные спецучастки в силу жанровых рамок, сам по себе процесс навигации гонки довольно интересен. Если бы у разработчиков было больше силы времени и денег, то они могли бы на необычный геймплейный скелет нарастить больше игровых механик в виде той же проработанной системы повреждений, процедурной генерации участков, полноценного менеджмента команды, то получилось бы интересная гоночная франшиза, но сейчас мы имеем то, что имеем. Не могу сказать, что я зря потратил деньги и время. Но после двух сезонов, одного на Камазе, одного на мотоцикле и нескольких одиночных гонок, я больше ни разу игру так и не включал. Так что если вам уж совсем интересно покататься на гоночном Камазе, то по хорошей скидке не стыдно прикупить для Кар 18 и узнать, насколько тяжело ориентироваться в гонке по дорожной карте, не используя GPS и не иметь вот этих рамок, которые сейчас находятся именно в раллийных гоночных играх, где ты просто ездишь по целенаправленному пути. Здесь у тебя открыты все четыре стороны, езжай куда хочешь, но нужно ориентироваться именно по дорожной карте. Ну а и на этом мои мысли по поводу игры Дакар-18 исчерпаны. Жду ваших мыслей в комментариях. И подписывайтесь как обычно на канал, ставьте луцки и всего вам самого наилучшего. Пока-пока!